Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Суд в Запорожье освободил из-под стражи вора в законе Паутуч-Хартишвили Вора в законе Принца, задержанного в мае 2021 года, отпустил на свободу Запорожский апелляционный суд Украины. Об этом сообщает вести.ua. По данным издания, Запорожский апелляционный суд отменил обвинительный приговор, постановив закрыть дело и выпустить мужчину из-под стражи. Причины отмены приговора не сообщаются. Паата Хартишвили, он же принц, попал в СИЗО по делу восьмилетней давности о пакетике кокаина, пистолете ТТ и патронах, обнаруженных у него в декабре 2013 года в Запорожье. Принц входит в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны СНБО Украины. Принц, гражданин Грузии, не имеет гражданства Украины, но постоянно проживает на ее территории. Считается, что именно Чхартишвили контролирует весь криминальный мир Запорожской области.